здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика напоминаю вам что мы вяжем мужской джемпер вернее кардиган мужской от брунела кучинели это третья часть этого мастер-класса не последняя еще у нас замочек будет молния будет капюшон в общем еще очень много всего интересного не достают все первые части всегда много вопросов девчонки под видео я всегда оставляю ссылку на плейлист ножки мужскими изделиями в которых находятся все все все видео относящиеся к этому мастер-классу что переходим в описание, нажимаем на плейлист и там находим все видео которые смотрим перед этим которые видео начало этого мастер-класса значит итак Девчонки, что я сделала, не сняла. Кто вяжет, те, те, те уже в курсе, что мы, где мы закончили. Мы закончили на рукавах. И вот что я сделала без вас, это я соединила все детали. Почему не снимала? Потому что у меня пососкальзывали со спиц э, петли, и я их поднимала, и это такое муторное дело было. И, в общем, я забыла снять этот кусок. Ну, в общем, тут в принципе ничего сложного, да, просто мы соединили все детали, которые у нас оставлены были на спицах, вот после вывязывания рукава, и вяжем цельновязанную полочку, спинку и т.д. и т.д. и т.п. Значит, я провязала от проймы, естественно, еще петли подреза сколько их там у вас кто вяжет со мной, они понимают о чем я говорю, кто не вяжет, пожалуйста в первые видео, значит и от проймы я провязала 17 сантиметров и здесь я буду располагать карман значит вот она пройма сейчас я вяжу все как бы одновременно и от проймы 17 сантиметров отступаю от э, с, э, вот если разделить эти детали да вот моя цена, как бы боковой шов так называемый и от него я отступаю раз два три четыре четыре шесть 7 14 петель сейчас скажу это в моем случае при моей плотности 14 петель и сколько это сейчас я... один сюда маркер вот и скажу вам сколько здесь сантиметров так. в общем я отступила от бокового шва ну сгиба 7 сантиметров ой не 6 6 сантиметров это 6 сантиметров у меня вот здесь у меня будет начинаться вход в карман то есть я сейчас буду разделять сейчас посчитаю сколько у меня петель здесь раз два три четыре пять шесть семь, восемь девять 14 16 17 18 19 20 О, прекрасно значит 40 петель я пишу потому что мне эти цифры будут нужны здесь может я сейчас здесь нахожу в ну, общем не важно там где у меня нет в лицевом ряду я вот это все читала отмерила определила вход в рукав где у меня будет записала эту цифру вот и теперь я буду вязать вот эту вот часть отверстия в рука вы слышите что я говорю в карман отверстие в карман значит отверстие в карман сейчас я отделяю смотрите обратите внимание я перешла на тоньше спицы мне почему-то так легче я вязала на тройке и перешла на два с половиной чтобы не затягивать не контролировать это все потому что почему-то даже мазур оттерла вот здесь вот мне легче как бы вязать на спицах тоньше чтобы полотно ну, как бы петли эти скользили вот не люблю я затянуто вот сейчас я отделяю все вязание а вы знаете что я еще здесь смотрите 40 петель я посчитала сейчас покажу что мне здесь не нравится я думаю вам тоже не понравится значит вот у меня заканчивается что вот это вот будет кромочная изнаночная то есть после изнаночная первая лицевая мне это не нравится мне нужно чтобы была первая изнаночная значит я еще провяжу еще одну петлю то есть 41 петля и у меня получится после кромочной изнаночная Почему? Потому что я раньше ранее об этом говорила. Мне не нравится, потом, если добираются петли, оно, по моему мнению, некрасиво, когда первая лицевая. Вот у нас везде, везде, везде у нас первая изнаночная. Вот видите? Поэтому и здесь я сделаю так, потому что вот эти петли здесь будет первая лицевая. Они спрячутся под вот этим э, э, листочкой кармана. В общем, под обвязкой кармана поэтому там это не страшно вот на вот этой вот маленькой части это важно и поворачивайся теперь я буду вязать только вот эту вот часть эти 41 петлю на высоту как бы входа в карман вход в карман теперь смотрите девчонки вот классическое расстояние входа в карман, начиная от 12 сантиметров, это если женский, если детский, подростковый детский кармашек, ну если совсем уж детский, то 8-10. Женский, он, в принципе, мы так всегда и, и рассчитывали 12 сантиметров, мужской 16 карман. Вот исходя из вот этих вот цифр, я свяжу, вам скажу, 13, чтобы было чуть побольше, потому что все-таки я вижу маленький размер на себя. А вы смотрите тоже, ну вот, вот классический, можете измерить, допустим, на куртке на мужской, если мужчине нравится тут вход в карман. Но я вам говорю цифры, те, которые, в принципе, мы применяли в шитье, вот классические такой среднее такое число, я же не говорю, они могут быть больше и меньше, ну классический и средний вход в карман, женский составляет 12 сантиметров, мужской 16, вот так исходя из этого, вы как бы определяйтесь, то есть уже ту же можете регулировать. Я значит вяжу эту половиночку, пока у меня не будет 13 сантиметров. Вот я провязала здесь у меня пока не обработано и пока это 12 сантиметров ну, если быть точной вот так вот ну, да 12 сантиметров это без обработки я предполагаю что еще будет и побольше после обработки и отрезаю я ниточку теперь мы будем вязать среднюю часть для этого что это значит не нужно вот здесь вот отделить 45 одну петлю которую которая пойдет на вот эту вот полочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 9, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и одна, сорок одна петля. Отлично. Так, теперь мы будем вязать вот эти вот средние петли. Что еще мы... Ух ты, ух ты, смотрите, что у меня... Вот, вот поэтому я и не показала соединение. У меня все э, периодически слетали, то одна, то вторая спица. Вот когда я оставляла передние детали, и пораспускались крайние петли, и мне пришлось их э, долго поднимать, корректировать это все, поэтому и не, не сняла момент соединения. Вот, Ну, я думаю, вы меня простите, там, там сложного ничего нет, вы это не раз делали. Значит, что мне здесь нужно сделать? Давайте я буду этот карман рисовать. Вот сейчас мы вяжем среднюю часть, я просто буду, и добираем это основные петли, сколько бы у вас их не было, и нам нужно добрать здесь петли карманчика, мешковины карманчика. Я наберу 15 петель. Вы смотрите, может вам сейчас я посчитаю, посмотрю визуально. Раз, два, три, 4 шесть, семь. Это 6 сантиметров. Да, я наберу 15 петель. Вот. Но я не думаю, что вы будете хотеть карман больше. Может, разве что, ну, до двадцати дотяните, да? Больше не надо, потому что он сейчас у нас будет а, расширяться еще. Значит, один два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 12 тринадцать 14 15 так цепляем маркер и теперь вяжу основную как бы основное полотно то есть эти петли мешковина у нас цел цельная вязаная со спинкой а там акатик ну, окружность вот эту мы потом пришьем все я подробно покажу девчонки этот момент я подробно буду показывать сейчас мы просто вяжем заготовки кстати еще нужно ну пока не нужно потом потом посчитаем вот эти вот ряды сколько у нас провязано это нам тоже нужно Так, я довязываю до маркера. Сейчас маркер я переношу сюда, а здесь добираю 15 петель. Тоже. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что я? Не с той стороны начала. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, поворачиваемся, полочку вот эту вот правую оставляем пока. И вяжем только среднюю часть, ну, спинку, кусочек передних деталей и мешковину кармана. Теперь внимание, мешковину кармана мы вяжем чулочной гладью. Сейчас я в изнаночном ряду, поэтому я петли провязываю и изнаночными петлями. Сейчас чуть-чуть неудобно сейчас здесь, но оно потом сейчас вот так вот сделаю. Но потом сравняется будет. Пару рядов провяжем. Так я такое ощущение, что я спустила одну петлю. Ну еще раз два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12 13 нет все правильно 14 15 так ничего у меня не потерялось центральный Господи. маркер желательно повести потому что уйдете из, уйдете из узора в неизвестном направлении так здесь я вяжу изнаночный ряд Вот до конца ряда я дошла. Эти петли я тоже вяжу изнаночными петли кармана. И далее, что я буду делать? Далее в начале каждого ряда я буду добавлять петельки, то есть расширяя этот эту мешковину кармана. То есть, вот эти 15 петель это будет верхушка. А но ну, сам карман мешковину нам нужно, чтобы он был побольше. Вот таким вот образом мы сейчас. Сейчас вот таким, видите, не показываю, сейчас буду показывать. Мы расширим, потом, ну, до нужной нам ширины, потом будем корректировать. Все буду рассказывать. есть теперь что я буду делать я буду в начале каждого ряда это значит что с обеих сторон это будет там в лицевом а там в изнаночном ряду я буду делать вот такую дополнительную воздушную петлю вы можете делать классическую после этого ну кромочной петли без разницы то есть каждые два ряда у, у меня будет добавляться здесь одна лицевая петля до нужной мне ширины пока вот эта вот часть не будет ну, чтобы рука туда входила, да, ну, чтобы это было похоже на карман, да, вот это до маркера, здесь мы в лицевом ряду вяжем ее чулочной гладью, все остальное узором, и от маркера здесь мешковину тоже чулочной гладью, так мне нужно девчонки вот смотрите я добавила 7 петель и здесь 22 петли я решила что мне хватит потому что еще же у нас будет вот эта обвязка она так настолько на пару сантиметров глубит рукав в общем в моем случае это 7 петель и теперь это значит что у меня провязано 14 рядов сейчас так, и сейчас я посчитаю, сколько у меня всего здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, два, четыре, двадцать пять, два, шесть, двадцать семь, двадцать, двадцать, двадцать восемь. На два, да. Значит, вход в карман у меня вот здесь вот 28 на 2 56 рядов итого 56 рядов минус 28 почему 28 потому что 14 рядов у меня ушло вот на эту штучку ну на добавление и 14 уйдет на убавление то есть вот это количество рядов, которые вы добавляли, потом вы это же количество рядов будете убавлять. Поэтому 14 плюс 14 рядов, у меня 28, и остается 28. Мне сейчас нужно провязать ровно, без добавлений. Вот, я сейчас вяжу ровно. Так, смотрим что у меня здесь девчонки провязала я свои 28 рядов вот от увеличения теперь я буду как я добавляла по одной петле так я буду и сокращать вот они вывязываются вырисовываются мои ушки на да, карманчики вот и теперь я просто буду провязывать сокращать одну петлю в начале каждого ряда то есть и здесь и в начале следующего ряда тоже то есть сокращу эти ушки и доведу вот эту плечину до вот этой вот ну то есть чтобы это у нас сравнялось одинаковое количество рядов 56 всего у меня будет и тогда мы уже эту детальку оставим итак так и так и так вот теперь я вам показываю весь мой карман теперь еще хочу сказать это не обязательно столько петель вы э, определяете вот какую глубину вы кармана хотите сейчас я вам промеряю свой но учитываем то что это э, женский вы можете если опять же если это 10 сантиметров глубина но здесь еще будет э, планка кармана так что он будет где-то 13 сантиметров. Плюс еще обработка. но ну, я вам потом измерю. А здесь вот, а здесь вот, 17 сантиметров. Вот. Но это, это даже и хорошо, что у нас другая плотность. Видите, здесь оно растянуло, но оно встанет на мест, место, мы все исправим. Так, теперь я, в общем, у меня здесь 56 рядов. Я закрываю все петли мешковины кармана и... Оставляю эту часть и довяжу правую полочку. Правая же у меня, да? В общем, в общем, закрываю я. И потом это все соединим и потом уже доделаем кармашек до конца. Так, вот эта петля нам не нужна, она тоже дополнительная, мы ее тоже убираем. Так, сюда. Все. Далее пошли петли основного вязания спинки и кусочка передней детали. Вот так вот до конца. И закрою петли мешковинки. Так, вот дошла я до конца ряда, и теперь закрываю эти петли благополучно и перехожу на правую полочку. она моя вот она моя вторая полочка и я, я привязывать не буду нить я потом ее там присоединю вот первую петлю первый раз провяжу отдаление ну, в общем здесь у нас вот видно вот здесь уже я так оставлю там понятно что я буду ту полочку вязать. Вот у нас кармашек видите образовался еще планочка соответственно и мешковина вот здесь вот все я продолжаю еще эту полочку так ну и вот смотрим девчонки я завязала правую полочку все у меня сравнялось. теперь я соединяю цельное вязание то есть буду вязать все петли и до нужной не в длины потом резиночку ну в общем все как положено кармашек мы будем доделывать потом уже вот сейчас я это все соединяю и вяжу цельным вязанием так девчули что у меня тут дальше девчонки один я довязала, в общем, до конца провязала резинку, тут уже рассказывать нечего. Длину вы сами определяете, сколько вам вязать, высоту кармана вы тоже определяете. Вот я уже один карман сделала, сейчас подробно будем делать второй с вами. Я проверила технологию, технику, вот, так, вот, вот такой вот у меня карманчик получился, девчонки, сейчас мы сделаем с вами второй. Вот, внимание, внимание, девчонки, карман делается уже после ВТО, это обязательное условие. Вот смотрите, мешковину я разутюжила, она вот принимает вот такую вот, в связи с разными плотностями, разной вязкой, такую классную, как раз для кармана, кругленькую форму и больше, чем... Ну, в общем, свою форму на чулочную гладь, оно принимает свою форму, что нам очень-очень нравится. Мне во всяком случае, потому что это принимает форму более похожую на карман, и она очень тоненькая, поэтому никаких лишних уплотнений, утолщений не будет. Можно, конечно, сделать с двумя, как бы вот этими, и здесь привязать такую такую же деталь и сделать вот такой вот карман ну то есть двойной отдельно от себе ну, от основной детали мне кажется что такое лучше потому что если бы была подкладка да, его можно сделать так и тогда не будет просвечивать вот здесь вот шов как бы здесь он немножко отпечатывается но когда нет подкладки я считаю что это лишнее потому что этот карман просто будет висеть вот зачем он такой правильно Итак, девчонки первым делом я беру набираю петли по вот этой вот стороне сторона которая у нас к молнии вот это Узкая спицы два с половиной миллиметра вот я поменяла на тоньше спицы потому что мне ими удобнее вязать и я взяла одну на носочные буду вязать значит так здесь у меня 28 кромочных вот здесь вот но я наберу петли набираю чуть больше вот если считать вот она первая кромочная я залезаю прямо сюда отсюда начинаю набирать мне нужно нечетное количество петель то есть у меня в любом случае будет эти 28 из кромочных и 2 отсюда здесь будет 2 а здесь 1 нет здесь будет одна дополнительно потом пошли кромочные из каждой кромочной по одной петли 29 потому что у меня будет 28 кромочных петель и 1 дополнительная и здесь вот я добираю 30 и 31 то есть увожу чуть выше чем вот этот вот стык 2 здесь одна дополнительная, а здесь 2 вот и теперь я здесь у меня получается изнаночный ряд я начинаю вязание с изнаночного ряда первую петлю обязательно лицевую следим за тем чтобы число петель было кратно не, нечетным вернее не, не кратно а нечетным чтобы на лицевую у нас начиналось вязание и лицевой заканчивалось. Ну, это чтобы краешки были у нас одинаковы вот если у вас там допустим Получается отчетная, то здесь дополнительную набираете одну всего. Так что ничего страшного. То есть количество петель, кромочных рядов, как бы, ну, кромочных петель. Вот из каждой вы набираете по одной петли. Плюс 1-1. Если не хватает одной, то добавляете в верхней части кармана, не в нижней, а в верхней хотя это не, не столь принципиально. хотя это не столько принципиально значит лицевая и изнаночная здесь у меня вот ниточка она у вас однозначно будет потому что вы вязали со мной и я нить привязываю к ней потом мы эту нить всунем туда в планочку теперь я вяжу еще 9 рядов просто резинкой так смотрите 10 рядов я провязала теперь мы в одиннадцатом ряду начиная с одиннадцатого ряда девчонки это кстати э, давайте я вам измерю сколько эта планка у меня сколько она на 10 рядов получается чтобы вы могли подкорректировать свою Но я не думаю что вы шире захотите планочку я думаю это как раз такая оптимальный вариант 3 сантиметра да если вот она примется немного стягивает ну утюжок нам это поправит в общем три сантиметра получается планочка значит и начиная с 11 ряда мы будем ее вот так вот поворачивать сюда чтобы ее как бы сшить одновременно будем ее привязывать чтобы потом не сшивать нам проще ее уже так готовенькую связать либо можно еще полой резинкой связать но тогда вам нужно набрать в два раза больше петель вот этот вариант тоже ну раз у меня там везде резинка один на один то я уже так таким образом буду вязать уже после вот этого этапа можно подобрать молнию сразу я вам молчала ничего не говорила так смотрите вот последняя кромочная здесь у меня раз два три четыре кромочные и пятая там где-то внизу значит эту кромочную и с вот этой вот перед ней кромочной поднимаем одну петлю одну только и в этом ряду мы их провязываем две вместе то есть присоединили мы предыдущие кромочной поворачиваемся нить уходим сзади не перед собой вяжем ряд до конца и делаем то же самое то есть в конце каждого ряда мы будем присоединять Так, изнаночная и кромочную. Теперь я провязываю изнаночную. Значит, переснимаю кромочную, поднимаю предыдущую и их две вместе провязываю изнаночной. В лицевом ряду изнаночная, а в изнаночном ряду лицевой мы последние петли провязываем. Итак, пока мы не продвинемся сюда давайте еще раз я с вами сделаю это этот ход Так довязала я до конца ряда последняя петля. Вот смотрите, здесь мы прицеплены, значит, мне нужна следующая кромочная. Я поднимаю за одну стеночку, чтобы не уплотнять, и провязываю лицевой, потому что вот мы находимся в изнаночном ряду, в лицевом ряду. Это будет изнаночная. Видите, мы уже уже уголочек у меня формируется и мы отгибаемся, вот так вот каждый раз. Только смотрите, девчонки. Аккуратно, чтобы вы не попали в одну и ту же кромочную, потому что потом забуксуете, будет искажение, это вам не нужно. Внимательно смотрите, чтобы попадали в следующую кромочную. здесь у нас мы будем вязать изнаночной вот она предыдущая и следующая поднимаю возвращаю эту и провязываю изнаночной и вот так вот до конца еще сколько я здесь провязала 4 ряда еще шесть рядов так вот смотрите как как это выглядит да? теперь вот вот получается что это сшито да? и петли у нас на спице Оно может у вас сложиться вот так но вы просто выворачиваете еще раз смотрите туда должна смотреть листочка вот вот эти вот ниточки мы продеваем туда вовнутрь запихиваем вот эту вот одну нить я обрезаю не хочу, я утолщением чуть побольше тоже туда продену, вот. А серой буду сшивать. Это что у меня, господи, испугалась? Ну тяжка какая-то. Так, иголкой нормально. Удобнее будет продеть это все дело туда, на ту сторону, вот. И я изначально хотела сделать здесь вот эту вот простую китлевку крючком, но потом передумала, думаю, зачем, так проще. То есть вы можете ее, конечно, сделать, но я же вот так вот каждую петелечку подощу за кромочные вот здесь вот два раза. Два раза в каждую петельку. Итак, есть у нас подшита теперь мы снова переезжаем на лицевую сторону первым делом мы сейчас зафиксируем отворачиваем подклад чтобы его не зацепить потому что нам нужно сейчас вот совместить это все красиво От, как бы оттянуть вот этот уголочек и ровно параллельно низу его здесь вот пришить вот не прихватить мешковину ни в коем случае нигде ничего не, не стянуть и пришить параллельно низу чтобы угол у нас не улетел так первый Ряд вот я теперь хорошенько смотрите, я прихватила, как бы теперь еще раз, смотрите, пере уголок зафиксирую, так вот хорошенечко, несколькими стежками, чтобы здесь вот краешек был хорошо зафиксирован, и еще пройду обратно. Это те места, которые больше всего будут дергаться, поэтому их нужно зафиксировать хорошенечко. Так, есть, смотрите. Вот, параллельно низу. Хорошо зафиксировано. Теперь уходим на изнанку. По изнанке теперь, смотрите. Там стягивает вот эта вот нижняя часть. Хорошо раскладываем эту подкладку. Если она, видите, она побольше. То есть, уводим не вверх, а вниз как бы больше стараемся. Но не перетягиваем, ни, ни в коем случае э, стараемся, чтобы это все у нас было естественно, ложилось. Вот здесь, вот я же говорю, немного стягивает эта листочка кармана. Не пугайтесь, она еще пройдет в ЭТО. То есть у нас в принципе это обработано уже все у меня проглажена и подкладка и основная деталь кроме вот этой вот планочки Я вот так вот легонько подшиваю это все не затягиваем ни в коем случае от этого зависит именно это отпечатывание предупредите мужа потому что если сюда ложить в эти карманы кошелек ключи да еще пачку сигарет то пойдет в любом случае пойдет деформация кармана это не карман куртки это трикотажное изделие мы должны понимать что оно просто потом деформируется и провиснет так что карманы эти носят ну, такую декорат декоративную функцию и на тот случай если вдруг куда руки будет теть. может отсюда положить руки на пару секунд вот в принципе то есть вся функция этих карманов так здесь у меня ниточка заканчивается я ее на лицевую сторону снова теперь смотрите теперь мне э, ее нужно вот так вот оттянуть и тоже параллельно пришить вот смотрите она стягивает можно сейчас на данном этапе перед этой э, как бы э, этим мероприятием взять ее и проутюшить чтобы было легче видите она уходит так Стоять ровно, я сказала. Наверное, все-таки, девчонки, проутюжьте и наметайте. Или булавочкой скалите. В общем, смотрите, я думаю, вы знаете, как вам упростить этот процесс. Уголок, опять же, фиксируем несколькими стежками. Там, в оригинале, девчонки, там карман чуть-чуть по косой уходит. Но я этого делать не стала, не стала усложнять. Он и ровный такой, достаточно выглядит солидно, думаю, зачем и притом там скос этот буквально на две петли, думаю, зачем усложнять не буду. Вот, так, все, все, все, все. Казалось бы, что-то сложный этап, несложный. Вот еще у нас молния, надеюсь, она у нас тоже пройдет легко и гладко, девчонки. Сейчас я эту это проутюжу и покажу вам на манекене, вот. И еще попрошу, девчоночки, пожалуйста, подписываемся в Инстаграме на мою страничку, потому что я буду требовать от вас потом ваши фотографии. Я хочу сделать видео. Вот, теперь осталось утюжочком пройтись, либо как вы там обрабатываете, постирать, разложить. И ваша листочка примет, примет, примет, примет ту форму, которую она должна принять вот стык у нас вот здесь вот она идет в нахлест в основное полотно вот такой вот карманчик все девчонки на сегодня все сейчас в конце покажу на манекене осталось сейчас на этом этапе еще забыла сказать забыла сказать что вы сейчас должны купить себе можете подобрать молнию как ее мерить внимание значит вы вы уже на этом этапе должны понимать, сколько у вас будет стойка воротник. Вот я смотрю, где-то 7 сантиметров. Вот 7 сантиметров я пальчика взяла. Смотрите, молнию мы меряем ни в коем случае не вот так вот. По вот этой вот растянутой стороне. Мы меряем ее вот так. 60 сантиметров всего у меня молния, смотрите. То есть, если бы я мерила вот здесь вот, она бы у меня была 62 сантиметра, что уже не, неправильно, потому что потом бы она делала такие волны. В общем, моя молния 60 сантиметров. Вот вы измеряете свою, сколько вам нужно. Я ищу молнию. И до следующих выходных прощаюсь с вами. Мы будем делать. Делать воротники, вшивать молнию. Вот так. Так, так, сейчас еще покажу, вы покажу. Пока мне, вы знаете, все идет гладко. Я ожидала каких-то каких-то непоняток, возможных усложнений. Ну, пока, пока все хорошо, вы знаете. Ну, вот это, видите, это издержки этой вязки, поэтому почему я говорю, это все мы скорректируем молнией, девчонки. Это все у нас усядется, не, не будет вот этих вот волн. Да, все у нас заберет молния подождите я еще вот так вот к спинке ее выровняю все это нужно будет нам скорректировать но не боимся все я вам расскажу сейчас померяю сейчас еще так видите 52 уже один сантиметр я неправильно намерила и если 7 сантиметров значит мне придется 8 сантиметров воротник делать потому что я объясню потому что молния может быть либо 60, либо 65. Поэтому я в любом случае покупаю себе 60 и буду корректировать воротником. Вы же пока еще не, не довязали, вы можете еще корректировать длиной молнию. Но вот ни в коем случае не ориентируйтесь на вот этот вот растянутый край. Потому что растянутый край у этой вязки у нас в любом случае будет. Вот по спинке, смотрите, как я приложила к спинке, выровняла вот здесь, вот, вот под, в этих местах все. А вот эта часть у меня осталась вот такая волнистая. вот Ее-то мы и будем потом исправлять. Вот. Поэтому я в любом случае покупаю молнию 60 сантиметров И просто потом под, подвяжу, ну, сделаю на 8 сантиметров высокий воротник, что не страшно. Это не страшно, я считаю. Вот. Он там э, тоже в оригинале, он не маленький. И... А вы смотрите, потому что меньше, конечно же, я не хочу, чтобы не укорачивать молнию, напрягаться, будем корректировать, Корр... лучше корректировать так, ну хотя в... в любом случае можно даже и молнию подкорректировать, если уж совсем, если нужно будет и это я вам покажу, напишите, ну уже потом, если надо будет, я покажу, как укорачивать правильно молнию, все. Так, и промежуточный мой результат. Девчонки, здесь я сколола булавками, чтобы было видно. Рукавчик и карманчик. Вот так вот он выглядит. Немножечко э, как бы отпечатывается подкладка. Но ну, если аккуратно делать, не, не очень сильно. Если, допустим, темный будет кардиганчик, то тоже, я думаю, там оно спрячется. В общем, пока в таком, в таком мы состоянии, девчонки. Я, во всяком случае, ну, надеюсь, что и вы здесь не видно очень. На этом больше видно. Вот. Ну и все, я с вами прощаюсь. на До следующей нашей встречи. Всем пока.